Добрый день, друзья! Сегодня я к вам с просьбой, может быть даже с заданием, которое в принципе большинства, наверное, моих подписчиков на канале или зрителей касается. Это я вас попрошу подписать петицию электронную. Эта петиция, это форма обращения к президенту Украины о том, чтобы он вмешался в ситуацию, когда... Запрет незаконный вот, и даже при том, что мы имеем, а это именно постановлением Кабинета Министров урегулирован кое-как этот вопрос, то большая часть людей, а именно мужчин, да, подвергаются каким-то дискриминационным нормам. В плане того, что кто-то может выехать, кто-то не может. Ну, например, вот студенты. Почему могут выехать студенты заграничных вузов, а наши студенты выехать не могут. Те же студенты там с этих, с оккупированных территорий и так далее. То есть, много нюансов. Я э, не буду вдаваться в подробности, в текст этой петиции. Смотрите, ее вчера только опубликовали, э, позавчера, вот. И уже 10 тысяч почти на данный момент, это через два дня, сегодня у нас 20 мая, уже собрали. Нужно за выходные закрыть вопросы, набрать 25 тысяч. То есть, чтобы не было, там, знаете, как-то... Э, почему? Потому что петиции некоторые там собирают месяцами. два 3 дня закрыли вопросы, пусть президент даст ответ. Пусть он мешается, наконец-то президент Гарант... Конституции, а так и значит и конституционных прав, а право на выезд в любой момент всех, кто находится на территории Украины на законных основаниях, право на выезд, это конституционное право, оно может ограничиваться только законом, никакие законы там не о режиме военного положения, никакие другие, кто бы там что вам ни говорил, нигде прямого запрета на выезд из Украины гражданам Украины. А именно мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, не установлено. Вот. Об этом суть вот. э -э, петиции, автор. Это знаменитый юрист Гумиров Александр Игоревич. Вот. Он и подавал и иски. и В общем, когда вот мы с ним познакомились во время вот этого карантинного из-за телеболезни, когда были вот это ажиотаж, и мы с ним участвовали в судебных процессах, ну, так вот, познакомились, поэтому я доверяю этому человеку, текст я не буду вам тут перечитывать, ну, чтобы не отнимать время, каждый может и почитать, вот, основные требования – отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от, 80, от 18 до 60 лет и вернуть свободный, свободную, возможность свободного пересечения границы гражданами Украины, пересмотреть порядок призыва во время мобилизации и внедрить таким образом приоритет призыва добровольцев. То есть в тексте петиции речь идет о том, что много добровольцев их не призывают, а призывают людей, порой даже и, и студентов, и людей с инвалидностью, или там с какими-то другими э, проблемами со здоровьем. И третье, это установить, э, усилить э, ответственность сотрудников военкоматов и пограничных, э, приграничных пунктов пропуска за коррупционные правонарушения. Почему? Потому что схемы есть, схемы работают, ловят только посредников, иногда показательно а непосредственно сам, ну, то есть, я, я не поверю, что люди пересекают границу, которая сейчас в военное время под особым контролем, незамеченными. То есть, те, которые там платят деньги, да, и выезжают. То есть, или, значит, этих людей надо, значит, увольнять, потому что снимать со службы, разбираться. Почему? Потому что если люди пересекают незаконно границу, значит, они не смотрят за ней за этой границей усилить в этой э, части надо ответственность досмотреть переработать обратить внимание плюс усилить ответственных те же сотрудников военкоматов, которые заставляют людей стоять в очередях э, вы, дают э, какие-то распоряжения какие-то выписывать повестки то есть я так понимаю они действуют не согласно мобилизационных планов а только лишь на устрашение. В основном, ну, допустим, если мы возьмем два региона, Киев и Львов, то в Киеве нет такого ажиотажа, в плане, чтобы ходили там, где-то вручали повестки. Говорят, Львов и могут зайти э, в хостел, там, в отель или временно перемещенных лиц, проверять по списку, не сдают им квартиру и так далее и тому подобное. То есть это все идет от военкоматов. Поэтому с этим тоже нужно, чтобы президент вмешался. Почему? Потому что расстаются семьи. Не могут люди продолжать работу, много тех, которых ну, остались вот под вопросом. Люди, которые работали до 24 февраля в Польше, к примеру, или в другой стране Евросоюза, приехали сюда там, к родителям по каким-то делам и сейчас не могут выехать. Пересмотреть эти категории людей, которые могут максимально ослабить, вот, максимально упростить или вообще убрать этот запрет. Почему? Потому что на данный момент, согласно опять же той же информации, которую дают в средствах массовой информации, проблем с людьми, с человеческим ресурсом на фронте нету. Поэтому подписывайте, пожалуйста. Как подписать? Смотрите, очень просто. Берете, заходите на вот эту ссылку, я ее оставлю, переходите и там надо будет авторизоваться. Нажимаете ссылку «Авторизоваться». И не пугайтесь, допустим, тех, кто говорят, вот у меня нет ДИИ. Допустим, если у вас есть электронная подпись, ДИИ, или там, допустим, э, ну сейчас не покажу, но, в общем, есть э, электронно цифровая подпись. Если вы не знаете, что это такое, пропускайте. Вот есть второй вариант. Через банк ID, через Национальный банк Украины. Нажимаете сюда, вот. У любого там, допустим, есть какая-то карточка. Ну, смотрите, список банков. Приват, ащад Универсал, Райфайзен, то есть практически все банки Украины, наверное, все. Выбираете любой банк, у которого есть карточка, например, Приват, да? Нажимаете, он вас потом нажимаете продолжить, он вас потом перебрасывает э, вот сюда на эту страницу. Ну, в общем, вы сюда авторизовываетесь, заходите в свою непосредственно свой аккаунт приватбанка и э, авторизовываетесь потом возвращаетесь назад на эту страницу но ну, я не буду авторизовываться чтобы потом не мучиться закрыть пароль возвращаетесь на страницу петиции и тут у вас будет написано авторизов авторизованы и проголосовать нажимаете проголосовать все голос учтен вот. обязательно проголосуйте за два дня, вот, выходные, суббота, воскресенье, надо, чтобы понедельник было 25 тысяч, а то и больше, 30, и там, сколько, пока не остановят этот сбор. Всего вам хорошего, ну, все возможности надо использовать. Это быстрый способ, чтобы не думали, почему, потому что на данный момент, ну, может, они так думают, что проблемы не существуют, знаете, какие-то, может, единичные обращения есть. Такие какие-то законопроекты начинают выдумывать, ну, честно говоря, неадекватные ситуации. Поэтому нужно, чтобы общество, ну, гражданское общество э, дало сигнал, сигнал гаранту Конституции, президенту Украины Владимиру Зеленскому.